привет привет у меня только 10 золота и, ну и что дай мне золото пожалуйста дать не могу но могу помочь его получить хорошо спасибо зайди в меню настройки и введи коды Вот тебе 37 золота. 22 бога льда и фейерверк. Спасибо. Ты мне поможешь еще прокачаться в водках? Хорошо в следующих сериях.